имеет место быть, если ты согласна, можешь ли ты нам сейчас ты вообще, конечно, от моей наглости, можешь ли ты нам а, сейчас дать некие а, некую санастройку, каким-либо образом? Вот такой экспромт. Мы все готовы. Санастройка – это как раз у нас сегодня был последний день марафона с девочками, не на семь дней, на 8. И мы как раз обсуждали последние темы такие. И в любом случае, как бы оно ни было, ребят, самое главное ⁇ это в легкости убрать все страхи. Потому что если у нас есть внимание и есть какие-то страха, они нас будут все время оттягивать назад, они как волочиться ничего в, в этой жизни в этой жизни страшного нет ничего максимум что с вами может случиться это вы можете потерять только только свое физическое поверьте действительно не страшно если мы все научимся жить в легкости то к нам придет и благость если будем жить в легкости и в благости то тогда весь мир он заиграет абсолютно другими красками и это будет чудесно